Добрый день! Сегодня я вас научу делать вот такую симпатичную черную летучую мышь. Итак, для этого нас с вами понадобится вот такой листочек, черный квадрат бумажки. Размер можете взять любой, у меня примерно 20 на 20 сантиметров. Итак, приступим. Если у вас бумага двухцветная, то если хотите черный цвет, то загибайте вначале Лист вовнутрь и так сгибаем пополам раскладываем на шесточек и теперь складываем по этой линии вот эти два края вот таким образом Вот по ровнее, поточнее так наверное вот так вот далее переворачиваем наш на обратную сторону и вот эту часть гибаем вот таким образом смотрите вот чтоб вот эта вершина а -а -а. эти две точки так сходились а это по центру. Вот таким образом. Вот смотрим так. Вот. Повторяем с другой стороны. Еще раз. Берем вот так. Вот так. И... И ставим. Далее. Делаем следующее. Край, вот так вот, сводим, сводим, и делаем вот такой вид. Сейчас еще раз повторю. Вот, и вот так и вот так. Понятно, да? педали Теперь далее вот эти две края сгибаем к центру. Разгибаем и делаем следующий шаг. Распрямляем и превращаем наш вид вот в такую фигуру. Так, так. Можно так повернуть, чтобы поудобнее было. Старайтесь по поаккуратнее, поплотнее. Вот так. Далее сгибаем сюда. Далее, смотрите. Отпускаем эту часть и отпускаем вот эту часть. И получается вот такой вид. Далее теперь вот эту сторону. выгибаем к этой стороне. Выгибаем. Еще пока ничего не делаем И... Намечаем линии сгиба. Вот пойдем края. Аналогично поступаем это эту сторону к этой стороне. Наметили. Далее делаем следующий шаг. Раз. И получаем вот такой очередной вид. Еще раз повторяю. Вот у нас было так, так и так. Далее загибаем эти края. Здесь поплотнее, плотнее. Ну, вот так вот. Загибаем. И загибаем с другой стороны. Пускаем, поднимаем первый слой и делаем следующую фигуру. Вот таким образом. Вот. Отгибаем вот эту часть и получаем следующую фигуру. Опять. Вот так. То же самое делаем с другой стороны. переворачиваем наоборот вот, переворачиваем здесь немножко у нас вуз. и с вами эту часть загибаем к этой стороне переворачиваем отгибаем вот эти два так сказать будущих ухо у летущей мыши и загибаем эту часть сначала вот эту часть к этой стороне вот так вот потом в другую сторону переворачиваем и поступаем здесь еще ровно. смотрите аккуратненько берем и вот тут как бы надо локость пальцев иметь вот надо загнуть так, вот, эту часть, вот видите, да? вот. И при этом, чтобы у вас не сходилось вот в основании края. Вот. Так. Теперь берем кончик, загибаем вовнутрь. И получаем половку мышки. Далее начинаем работать с крыльями. Загибаем сначала эту часть по этой линии. Аналогично с другой стороны. Расправляем. Теперь берем, загибаем вот эту часть по центру. Вот так вот. То же самое делаем с другой стороны. Далее загибаем вот эту часть к этой, и загибаем вот так вот. Эту сторону к этой линии. Далее немножко загибаем вот здесь, вот этой части. Аналогично с другой стороны. Теперь берем наш одно крыло, гибаем сначала, так потом вот таким образом. Далее опять сгибаем этот кончик краю, гибаем еще раз вот так вот. И делаем такой здесь, как бы когти будет. Вот. Теперь с другой стороны. Еще раз. сгибаем так, потом.. так потом так и потом вот так и то же самое делаем здесь и осталось открыть ушки делаем ушки вот. не надо бы ушки сейчас мы здесь подправим по симпатичнее были и чтобы их зафиксировать, берем обычный клей. Сначала сгибаем вот так. Потом вот так. И вот наша мышка с вами получилась. Итак, мышку научились делать. Приходите на наш канал Смотрите, как чего сделать получше, побыстрее. Всего вам доброго. Присылайте лайки, подписывайтесь, будете всегда вам рады. До свидания.